Всем привет! Вы смотрите канал, где публикуются действительно честные обзоры и реальные подходы к вещам из личного жизненного опыта, без воды, без обмана, все так, как оно есть моими глазами инженера-системотехника с применением логики и здравого смысла. Начнем. Audi A8. Цены на автомобили обвалились. Времена, когда Audi A8 было не докупиться, давно прошли. Сейчас это обычный автомобиль по обычной цене. В итоге многие, как и я, возможно задаются вопросами, какие особенности в эргономике эксплуатации, сколько будет по честному обходиться содержание по топливу и по запчастям такой 15-летки, есть ли болячки у экземпляров такого года, да и вообще стоит ли рисковать и брать такой сложный, по мнению многих автомобиль, в таком его возрасте, или лучше все-таки обойти стороной и взять что-то попроще. Я рискнул. Ко мне в руки он пришел год назад. Я проехал уже более 50 тысяч километров, и многое могу рассказать – объективного и субъективного. В данном видео я буду рассказывать только об особенностях эргономики, а технические вопросы по ремонту и регламентным работам обсудим в следующем видео, чтобы не разводить тут монотонных получасовых монологов в одном ролике. Итак, автомобиль представительского класса, Audi A8, 2000 год выпуска, бензиновый двигатель, 8 цилиндров, объем 3,7, полный привод, Автоматическая коробка передач. Сейчас ему полных 15 лет и 360 тысяч километров реальный пробег по спидометру. Начнем с Вау, то есть с положительных впечатлений. Когда недельку внимательно поездили, пообвыклись, когда еще все исправно, все работает и ничего не нужно чинить и обслуживать. Снаружи сразу бросаются в глаза 18-дюймовые колеса. Внутри очень качественный кожаный салон. Абсолютно все элементы отделки на высоте. За 15 лет и почти 400 тысяч пробега в салоне не появилось ни скрипов, ни сверчков. Сиденья от известного ателье Рикаро, что переднее, что заднее, с боковой поддержкой и отличными изгибами, на мой взгляд, для спины и для комфорта при длительных поездках. Ширина салона достаточная, чтобы сзади отлично уместились даже три полных пассажира и не чувствовали дискомфорта. Если сзади два пассажира, можно откинуть средний подлокотник. Есть где и еду разложить и где стаканы поставить. Удобно для дальних поездок. В водительском подлокотнике есть сотовый телефон. Всякие там электропакеты, круиз, подогревы. Даже не обсуждаю. Все понятное дело. Акустика Bose. Многие ее называют Bose, как она пишется латинскими буквами. Динамики везде. В дверях. Сабвуфера нет, но он и не нужен. Даже при увеличении громкости до такого уровня звукового давления на уши, когда я уже не могу находиться в салоне, начинает быть боль на ушам, не гремит, не дребезжит, не гудит ни одна панелька. Звук шикарный – и по верхам, и по низам. Ощущение от ударных инструментов такое, что можно на спине массаж делать. Дальше постепенно обращаешь внимание на кучу вроде бы необязательных, но очень приятных мелочей. Сразу понятно, что над автомобилем работали не только механики и электрики, а еще инженеры и дизайнеры. Когда едешь ночью, можно спокойно включать точечный потолочный свет для передних пассажиров и полное потолочное освещение для задних пассажиров. На стекле не бликует ни одна лампочка, дорога видна отлично. Дальше. Глушишь автомобиль, вынимаешь ключ, собираешься выйти – опа, забыл закрыть окно. Специально для таких случаев стеклоподъемники будут реагировать на кнопки до тех пор, пока не хлопнешь водительской дверью. В темное время суток, когда ключ в замке зажигания, естественно, подсвечиваются все органы управления. Все кнопочки, регуляторы, ручки дверей. А когда ключ вынимаешь, подсвечиваются только те органы управления, которые действуют в данном режиме. Печка работать без ключа не будет, регуляторы и не светятся. Блок климат-контроля работать не будет, подсветка и там тоже потушена. Зато светятся кнопки стеклоподъемников, ручки дверей. Ну, в общем, все в таком стиле. Дистанционно с брелка работает, если нужно, дожим стекол и люков крыши. Если ушел и опомнился в 10 метрах от машины, что все открыто. Закрыть стекла можно до любого положения. И открыть тоже, если днем вышел, к примеру, на балкон, палящее солнце. Надо проветрить салон, а к машине идти лень. Когда долго находишься в пути, спустя два часа на маленьком дисплее приборки начинает мигать время. Прошло два часа, потом прошло четыре часа. Инженеры Audi, видимо, посоветовались с медиками и напоминают, что спустя два часа дороги надо бы остановиться, размяться. Причем, если вы в течение этих двух часов останавливались бегом-то заправиться или отлить, за остановку он это не посчитает. Автомобиль спустя два часа после выезда все равно напомнит, прошло два часа. Но, если вы остановились на более длительное время, в кафе, например, зашли, то интервал обнуляется – бортовой компьютер заново начинает отсчитывать два часа пути. Считается, что ну да, вы действительно маленько отдохнули, они а просто тормознули на минутку по нужде. Кнопки обогрева зеркал нет. Обогрев включается сам, анализируя температуру за бортом. Дальше. У меня в комплектации нет GPS-навигации, соответственно нет экрана с картами местности и так далее. Но GPS-приемник все равно установлен. Со спутника берутся показания времени и даты. Если вы занимались регламентными работами и отсоединили аккумулятор, то, накинув обратно клеммы, через некоторое время бортовой компьютер сам выставит точное время и дату. Еще не всегда ездишь по дорогам, где разумно использовать круиз-контроль. На этот случай можно регулятором в меню бортового компьютера настраивать себе скоростное ограничение, и он будет пищать, если вы, к примеру, превысили порог в 100 км в час. А когда пищать перестанет, на дисплее останется уведомление о превышении, пока вы не сбросите скорость. Недавно ездил в Москву на недельку. По собственному gps приемнику автомобиль понял, что мы в Москве, понял, по каким конкретным дорогам я езжу, и сам выставлял нужные скоростные ограничения. Начинал пищать там, где ограничение 80, а я разгонялся в потоке, к примеру, больше 90, и так далее. Автомобиль когда-то кем-то был куплен в московском автосалоне. И, видимо, мозги прошиты под Москву. Потому что в других городах зумер на превышение в городе не срабатывает. Идем дальше. Багажник открывается с кнопок на пульте и багажнике. Еще есть кнопка на водительской дверной стойке. Замок в багажнике электрический. Если сел аккумулятор, который тоже в багажнике, то багажник без хождения с бубном вы не откроете. Все, конечно, легко решаемо, но об этом позже. Если перед уходом из машины закрыть на ключ бардачок в салоне, то багажник открываться будет только с кнопки на пульте, которые вы унесли с собой. Положив сумку в багажник, а не в салон, вы намного усложните способ ее несанкционированного добывания. Воры даже вскроют двери, взломают бардачок, это все быстро, но чтобы попасть в багажник им будет нужно просверлить дрелью дырку в строго определенном месте, чтобы слетела тяга замка. Ну или тупо взять аккумуляторную болгарку и выпили дырку в крышке багажника. Но согласитесь, такие манипуляции шумные и требуют времени. А это выше риск быть пойманными и не каждый полезет это делать. Также эта функция пригодится, если вы просто уходя забыли закрыть машину. Вещи в багажнике без вас все равно никто так просто не достанет. Еще про эргономику: задние сиденья не складываются, за ними стенка кузова. Есть, конечно, в середине сиденья лючок для длинномеров, но он малофункционален. Рассчитывайте на размеры багажника метр на метр на 40 сантиметров. Реально под крышкой багажника 45 сантиметров высоты, но в глубине под верхней полкой утолщение под динамики, и там реально всего 40 сантиметров высоты, доступной под погрузку. Для ног задних пассажиров места не очень много, несмотря на длинный кузов, по сравнению с кузовами других седанов этого сегмента и этих лет. Если хотите, чтобы задним пассажирам было действительно много места для ног, то нужна удлиненная версия кузова. Средний расход 92 бензина при отрегулированном двигателе по трассе при скорости 90-100 км в час будет 9 литров на 100 км. При скорости 120-130 расход будет 10 литров на 100 км. Если по трассе тошнить везде накатом, то можно уложиться 8 литров на сотню по городу, в зависимости от стиля езды, будет от 14 до 16 литров на 100 км. При измерениях на расходомер я не полагался. Проверял периодически, в течение полугода самым точным способом. Заправлял бак до полного, до щелчка пистолета, обнулял тысячник, ездил. Когда заканчивался бензин, опять заправлял до полного, сопоставлял с пробегом. Точнее расчета не бывает. Европейский 98 не лил, на российском и белорусском 95-м Расход относительно эксплуатации на 92-м не снижался. Подытожив, скажу, что в салоне Авоське очень приятно и комфортно. Когда привык ко всем этим невидимым, но существующим мелочам и стал воспринимать как должное, садясь за руль другого автомобиля, тут же начинаю замечать нехватку большинства из этого. В итоге, после годовой эксплуатации Audi A8, если и хочется пересаживаться на другой автомобиль, то только на Audi A8, хотя предыдущий автомобиль был внедорожником, и я думал, что долго на легковом седане я не задержусь. Но это все только положительное ощущение от автомобиля. Его содержание и обслуживание не страшное и не ужасное, но я расскажу об этом в следующем видео. Спасибо, до новых встреч, до свидания.